За тобой я не прав, прости, Твой мир не нужен, Твой мир не мой. Я хочу знать, Что с утра случилось, солнцем. Будут ли дожди, я хочу знать. Что с тобой стало свет в оконце. Где ты? Я хочу знать Одинокий ангел плена Все ли свои мечты Дал разорвать не говори, что жизнь не Тлена. Я хочу знать. Ангел мой. Я бегу в такси, рассекая лужи. Что с тобой? я не прав прости твой мне мир не нужен <музыка>